всем привет доброе время суток в этом видео поговорим о том как обустроить скважину самому в домашних условиях начнем по порядку вот перед вами скважина обсадная труба металлическая в которую помещен глубины насос водолей 50 на глубину 25 метров там стоит обратный клапан внизу вот главная магистральная труба, которая идет, на ней стоит пятерня. На пятерне расположена монометричка и автоматика. Также отвод идет на два гидроаккумулятора, которые подсоединены вот таким тройничком. На каждый гидроаккумулятор предусмотрен кран. Это для того, чтобы можно было работать с гидроаккумуляторами. То есть для профилактики работы Проверяя давление в грушах и так далее, чтобы не спускать полностью в систему воду. Перекрыли каждый гидроаккумулятор и работаем с ядроаккумулятором. Потом идет отвод общий и в одну сторону идет отвод это на полив огорода И в другую сторону идет магистраль на дом. И летняя колонка во дворе ну начнем теперь то что касается полива огорода стоит кран сразу же этот кран нужен для того чтобы заглушить воду на зиму перекрываем краником потом выше стоит кран это для сброса воды из трубы чтобы не замерзала вода в трубе так как стоит у нас обратный клапан, вода не сбрасывается. И, и снаружи будет, тоже стоит кран вот такой вот дюймовый, куда подключаются шланги и так далее. Но ну, на зиму будет стоять заглушка вот такого вот плана, только дюймовая, соответственно. Вот сейчас я продемонстрирую, как работает клан сброса воды. Но ну, сейчас еще все подключено. Вот, Вода сбрасывается и прям в скважину. Не надо мудрить никуда. Все, вода сбросилась на зиму с этой трубы. И можно консервировать скважину на зимовку. Теперь поговорим об отводе на дом. Вот он перед вами отвод. Здесь также стоит кран. Отвод. Еще один дополнительный. И в нем залушка. Но ну, это предусмотрено для дополнительного подключения воды. Вдруг что-то надо будет подключить. Вот уже есть. Так вот. Для чего здесь кран? Этот кран предусмотрен для замены фильтров. Чтобы не спускать воду полностью с магистрали. С гидроаккумуляторов. Мы перекрываем этот кран. И спокойно меняем. Спускаем немного воду с магистрали и с колб. И меняем фильтра. На каждом гидроаккумуляторе у меня подписано рабочее давление. В этом гидроаккумуляторе на 50 литров у меня груша накачана под давлением 1,5 атмосферы. На 100 литров у меня груша накачана 1,8. Но это для чего? Это разница в объемах воды и за счет разного давления, чтобы приблизительно одинаково заканчивалась в них вода. Также подписано, сколько каждый гидроаккумулятор выдает воды. У меня это полностью, когда автоматика отключена, нет света. Этот выдает два ведра воды от полной накачки. Вот 4,8 у него отключение, включение 4. Выдает два ведра воды до нуля. И на 100 литров выдает у меня. 4 ведра воды. Рабочее давление насоса было замерено приблизительно в районе 3,4 атмосфер. Ну вот в принципе и все что хотелось сказать. Да, для утепления ямы предусмотрены два уголка таких по бокам. Сюда положится три реечки. Пенопласт. 50 мм 4 листа здесь головой хватит. Потому как яма метр на метр восемьдесят и глубина ее метр м. Яма сверху забетонированная. Вот такие плиты лежат бетоном залита. Предусмотрена ляда для консервации. Также уголки для того, чтобы можно было вложить утеплитель. Ну такой как пенопласт. Лис 2 положить, его сюда с головой хватит. И в принципе вся консервация скважины мазина. Скважина постоянно все лето открыта. Поэтому здесь нет никакой сырости, особой такой влажности. Ничего особо не ньют, не, не ржавеет, так как в большинстве пластик. Ну, конечно, вот сейчас немножко стоит временно на кирпичах, на досках гидроаккумуляторы. Но это временно, потому что уже конец октября. Зиму-перезиму, а на следующий год что-то придумаем. Всем пока, до новых встреч. Вставляйте свои комментарии пишите лайк ставьте лайки дизлайки всем пока